Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Евгений Воронюк. И в этом коротком видео я хочу вам показать, как создавать Кворк на бирже фриланса kvork.ru. В прошлом видео я вам в целом делал обзор этой биржи. И теперь хочу показать новичкам, которые проходят регистрацию на бирже, и потом не знают, как создавать Кворк, что в нем писать. И сейчас мы об этом поговорим более подробно. Но не волнуйтесь, видео не будет сильно долгим и муторным. Поехали. Вы зашли на свой аккаунт, у вас есть кнопочка Quark с плюсиком. Нажимаете туда. И вас потом перекидывает на страницу создания Quark. Создание Quark состоит из трех этапов. И самый первый пункт у нас название. Ну, например, добавлю... 50 товаров в интернет-магазин. И вы потом выбираете категорию, к которой относится ваша услуга. Тексты и переводы, аудио, видео, разработка и IT и так далее. У нас это находится, по-моему, бизнес, если мне не кажется. Да, вот наполнение контентом. Потом делайте описание вашего кворка. К описанию кворка должно быть минимум 100 символов. Ну, например, да, там, добрый день, меня зовут Евгений, я сделаю качественное наполнение интернет-магазина и бла-бла-бла-бла-бла. Мы продолжаем так и продолжаем писать, писать, писать. Вы потом должны прописать теги, по которым будут находить вашу услугу. Да? Это э, контент, менеджер, интернет, магазин, э, добавить, товары. Э, и еще какие-то там придумаете. Да? И нажимаем «Продолжить». Это в следующем шаге мы выбираем срок выполнения задания. Максимальный срок 30 дней. И пишем объем услуги в кворке. Пишем э -э, «Добавлю 50 товаров». Выбираете время. Э -э, стоимость одного корка здесь не меняется. Она 400 рублей. Но заказчик платит 500 так, если вы хотите сделать свою услугу дороже, вы можете написать дополнительные услуги. Допустим, э, сделаю срочно, да, и поставить тут 80 рублей, да, э, добавить там 500 товаров, и выбираете время, например, там 3 дня, да, и ставите там сумму, например, 2000 рублей. Нажимаете продолжить. И уже в третьем шаге вы пишете инструкцию покупателю, что требуется ему для работы с вами. И также делаете вот изображение и инструкцию. Смотрите, чтобы Quark привлекал внимание, вы должны сделать яркую красивую картинку, которая будет привлекать внимание потенциального покупателя. Также, если вы плохо работаете в фотошопе или еще что-то, вы можете найти какого-нибудь фрилансера, который вам сделает очень дешево, там за рублей 100-500. Он сделает вам красивую превьюшку для вашей услуги. И потом, когда вы выбрали картинку, написали вот инструкцию покупателю, вы нажимаете готово. И после того, как вы нажали готово, у вас в моих кворках будет висеть на модерации, будут висеть кворки. Так, с вами был я, Евгений Воронюк. Мы с вами разобрали, как создавать кворки на бирже фриланса Кворк. И в следующем видео я расскажу, как можно зарабатывать от 40 тысяч рублей на кворке в месяц. Ждите новых видео, до новых встреч, пока-пока.